Если я ничего не понимаю в юридической сфере, как проверять объект и где найти такого специализированного специалиста, да чтобы еще не увел лот? По порядку. Проверка объекта – самая важная часть. Это нужно, чтобы не купить кота в мешке. Проверяйте объект до старта торгов. При этом не нужно быть экспертом в торгах или юридически грамотным человеком. Надо просто знать, что и как делать. Проверьте его состояние, физическое и юридическое. Сперва изучите карту объекта и сходите на личный осмотр. Если сомневаетесь, привлеките знакомого человека. Затем проверьте на наличие обременений. Эту информацию запросите у КУ. Вы можете запрашивать любую информацию об объекте еще до старта торгов. Пожалуйста, не забывайте об этом. Друзья!